тебя нету тут всем здарова, дорогие подписчики мы... с вами я мистер джока и с нами тут Сьюпи юпи и алекс поздоровайтесь всем привет всем пока <сех> <сех> <сех> <сех> все у <сех> тебя нету тут я тут вот перед тобой домиас домиас он, сос... он просто без скина -а, ты сказал бы да приду холм все да. а у меня железные мечи еще а я еще ничего... А я ничего не взял а я железную. У тебя яблочки, так что я его буду убить. Короче, о, все можно? Два. Я! За... Эй, иди сюда быстрее! Ст ⁇ п! железо! Ммм, а, железо! Вот, два, три железа! Все, спасибо, Анты, я подобрал. Ст ⁇ давай быстро! Вот еще железо! Собирайте все железо и сейчас затыруюсь. Я... Золото я... здесь только у железка. Так, стойте, ответ. Так, все железко собрал. А вы где? Бля? Я в шахте, в самом низу. А, стюка, вот. степа стюпа. Вот ты. Давайте Я дурак, я, копаем, я дурак. Копаем, копаем. Алмазы. Подож... Подожди, до железки китки. Я сейчас э, сделаю верстак, быстро делаю эту. Печку. Я камень набираю, чтобы переплавить железо. Чтоб переплавить железо. А умазы да. уже нашли. Да! Какой вот, чувак? У меня железный меч. А у меня вообще ничего нет. Ты же своих не может быть забыл. А поставил, когда ты уже прыгнул, И она исчезла. Так ты столка. Возьми-ка вот. Вот поставьте по типа, блоку пустой рукой. И она у тебя появится. Да. Такая вот уже, да. Это такой бабка. Так Стюп, поп, блин. Ходись бегать ты везде. Переправляю нам железо пока. Да. Я сделаю папу. Особенно. Особенно мне. Шучу, шучу вон еще железо, стека быстрее! У меня вообще нет камня! Стека тут железо! У меня нет камня даже! Да я... ой, иди! Да так сейчас дай мне переплавить-то! Да ты пока вылезай! Да блин, у не, не переделываются в доски? Да блин! На я переделываю в доски, доски, у меня опять они а переделаны, дай мне, я его yeah. Ты, можешь не так расставляешь. И холодильник, квадратик надо. Mm -hmm. Вон железо, собери его. А я пока туда... Блин, сейчас бы... Андрей, а прикол был бы такой мод который можно сделать каменную броню. Yeah. Сейчас и тут бы весь остров был бы скопом. Да. Ладно. Ну сколько там железа приплавилось? Ты сейчас сделаешь теху. А еще сколько всего вещей у тебя жарится? Один а, алмаз. Один алмаз. Один жал. Хотя бы что-то. Так, если берешь все вещи. у золота. Золото на столе. Так. Андрей, начи кирку каменную, а он... а ты есть? Нет, да. я хотел на железном побыстрее. Кину? Нет. Патри, Не я сейчас как нуб копал золотом. А что? Я щас как нуб, щас копал золотой. Да, Короче, э, возьми железо, уже там, я переплавилось. С кирку хоть сделаю я это да. вынул все mm -hmm. поставь шел, у тебя ж там много кстати я узнал что на палках можно плавить <связь> на все на, на все что, что каменное может неверяное может плавить даже забор о железко да. я наберу еды на надеюсь лаги на Дима, ты... Ой, что, по-ты а то где? Я... дом себе делаю тут? А что что ли? Нет, я тут дом уже делаю... Göt? Дом? Топор, что ли? <с> я что <чё>, говорю? <с>... Да я имею в виду типа дом. Дима, ну у тебя железо переплавилось. за щас желез железка просто ваша мне терку надо класть ой железную так с у тебя есть дерево Андрей неа да ты где сейчас Мам, я выйду ты... я просто на поверхность молочка я в воду упал живи брат Живи, живи, я за собой. Сука, ужрачка. У меня. У меня сердечко. У меня есть. Я сейчас в шахту спускаюсь. спускаюсь да я, спускаюсь, я там все. в шахте. Да. Смотри, да. да, там вот иди, туннель. там видишь туннель такой выкопанный. Андрей, иди ко мне. Давай. Я тебе там только. У меня уже тридцать два яблочка, офигеть. Ну. Блин, что кидать, что ли, нельзя? Да можно, ты знаешь, как... Вот, я тебе кинул А-а-а, чё... так-так! А я просто брал вот так вот, из извините, и выкинул. А ты мне дай переплавленные уже. А переплавленные я так вот, извините, и выкинул. Я... What the hell, дай это, дожди его сейчас Дима, вниз, а вниз вот выкопай! Все, вот, вот. Пацаки, вниз выкопайте! Иди ка вы мне. сейчас! Вниз выкопайте там, где сейчас О, погоди, Андрей где стоит! Я... Говорю, вы не пожалеете, пещера какая. Алмазная? Нет, не на... Димас! Да в... там где вот, Вот! Дима, вниз копай просто под себя, да и все, ты ко мне как придешь. А, а, на... на... а где я вообще? Да Скажи, вниз где под где тебя копать. копай. Так мы-то откуда знаем, где копать? Да, да там, где ты сейчас стоишь. Че, какой ты хочешь быть? Да, я жрать сам хочу. Они почему-то не бьются. О, вот. Я к вам сейчас иду уже, блин. Сейчас вам, вам старичок придет. Давай на поверхность побыстрее. Да, блин, какой на поверхность, если я к вам уже иду? Нам добраться О, я знаю как. Так трудно! Надо, надо, надо. По соседству. Вау. Ну, Степа. чужое а меня кикнули кикнули? из-за чего? да недопустимость если попробуйте запустить игру. у тебя есть дерево или что нибудь все? да есть стёпа, алмаз я... даже стёпа я там прыгну из меня должны вещи выпасть да у меня алмазы есть там только один алмаз да на, вот, дерево. на де дерево на дерево Зато нас никто не найдет, потому что я умираю всегда. О, железо. Да. Это когда вы ум умрете. Алмаз! Если вы умрете, все, что из меня кирка выпала. Возьми ее. Да, у меня тут много алмазов. Да, да ладно. Да ладно. А, а, тут, а тут еще где-то железо. У меня есть железная кика! да блин, у ну тебя четыре алмаза, Гадю три нереально мы так много алмазов нашли прямо Сколько так, у тебя три, блин, у меня еще это? один четыре алмаза они прям все, там еще блин, пять я алмазов Где нашу поверхность там короче я сейчас сделаю еще один верстак и делаю сейчас алмазные а я вас жду на спаме по два алмазных мяча, вот тебе один Вот ну как не мы, мы, мы сейчас броньку будем делать? Я вс да ⁇ Это придурок, мы так подавливаем. Ну зато то подписка будет интересна. Ну хорошо, но ну, иди. Я к не заражаю, не нас срать на тебя. Умрешь, ты умрешь. Она так. Я прям задыхала все блин в блоке еще, офигеть. Ладно, яблочки да, есть яблоко. Зато у меня есть яблочок, очень много. Блин, ну, что Давайте... Да я не, не знаю, это все пошел, если бы он бы мне помог, что-то было бы Ладно, я наверх просто еду. Да, какой я еду? а ты что делаешь? Ничего! Я себе алмазный меч крафчу, потому что он меня сломал. Куда-то пропал. Что? А я королоку портал. Это внизу. Ну как везется? Я ее скинул он коробка иди ко мне коробка иди ко мне степ ты жив? я жив еще я этого убиваю я если помогу то... я одного убил степ, убил! убил алмадика, Ну, у меня кто то еще убил я убила мальчика, короче. Ну молодец, все соси где? Я на своем этом острове. У меня железо никак не дожарится. Ну блин, ну долго там еще? Я не знаю. Это почти у этого. Я скучаю скучно, наверное. Это все что Если бы он туда шел, бы, мне бы еду нормально дал, мы вместе бы дерево набрали бы, мы бы себе бы нормальную банку. Сейчас бы хорошо, бы играли. Это а хорошо, принц не играл сейчас. а дву двух человек убил. Я хоть а. был без брони. Вот, привет это у тебя там пички мне не печка нужна а еда пичка спичка тебе нужна дай спичку так раз щас креа а вот такая сейчас креативе сейчас не да все до свете ну нельзя вообще я просто даже железу броню да мне еда нужна вообще да лучше иди воюй иди ты вонка, к пош... пас не воюй вай. не воюй вот ты я, забляк уже чувака. ну я также даже алмазика я убил у меня была. Так, на этом... теперь мне нужна очень вкусная еда. и вот он, давай. Выходите, <смех> и к мне присоединяйтесь я пока не хочу О, он мне свин свинку убил а я сейчас убью а у вас там сколько осталось игроков? много <смех> <смех> да еще много у нас yellow 4, ред у нас один нифига Спасибо. сколько Короче, у нас противников 3 плюс 4. А у нас. Дай-ка посчитать 7 еще. Тридцать секунд осталось. Ну ты умер там. Нет. А ты этого желаешь? Нет, я просто ищу тебя. Я на нашем острове. Стоп! Кинусь! девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, все, я начинаю, как? Такс. О, я на зимнем бегу. Mm -hmm. Пойду помогать. Mm -hmm. Убил первый удар. А да потому что у меня было то ХП, не знаешь, из-за кого, из-за тебя. Я ну, тебе говорил, дай мне еды, дай мне еды. Нет, нет. Да я вообще не слышал, ты не говорил на видео. Я да. тебе говорил, посмотри. Ну, ладно. И на этой ноте мы с вами прощаемся. Всем до скорого. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Алекса. Если на него на канал будет описание. Ставьте лайки. Всем до скорого. Всем пока, до скорой встречи. Степа как клуб закончил какой-то.